Методика формирования междуцерных сосочков в области имплантатов на этапе установки формирователей нижней манжеты по потрику палача. Перед нами модель с уже заранее интегрированными имплантатами. Мы производим небный разрез вот таким вот образом по дистальному периметру имплантатов. И два вертикальных разреза производятся по альвеолярному гребню до макогенгивальной границы. Методика образования межзубных сосочков в области имплантатов на этапе установки формирователя десневые манжеты по Патрику Палачи. У нас имеется уже два ранее интегрированных имплантата на верхней челюсти в боковых участках. Мы делаем небный разрез по самому дистальному периметру имплантата. Также выполняются два вертикальных разреза, идущих от нашего горизонтального и достигающих мукогенгивальной границы с обеих сторон вестибулярно. Тупым методом отслаивается Грибневая часть соединительной ткани перемещается вот таким вот образом более вестибулярно. Происходит раскрытие имплантатов и установка формирователей десны на этом этапе. В данном случае в нашей клинической ситуации это два имплантата, а между ними находится зуб. Сейчас мы с вами посмотрим, как можно эстетично сформировать межзубной сосочек в такой клинической ситуации. После того, как мы отслоили и переместили вестибулярно в соединительную ткань и установили два формирователя десны, начинаем моделировать сосочки. В этой ситуации очень удобно прижать соединительную ткань к формирователю десны. отступить до середины коронки рядом стоящего зуба. Это точка разреза с формированием такого хвостовидного отросточка. И мы проводим этот разрез до середины формирователя. Разрез полнослойный на всю толщу среди ткани. То же самое мы производим в области второго формирователя Диснея. Вот этот вот хвостовидный кусочек соединительной ткани, который мы с вами препарируем, не должен быть очень тонкий. Выпрямите это решение индивидуально в зависимости от клинической ситуации, ширины межзубных пространств и от биотипа. В данном случае мы имеем дело с биотипом достаточно толстым. В силу фенотипизма да, нашей биологической модели. Поэтому мы препарируем глубоко и более продолжительный. Чем более продолжительный у нас разрез, вот этот да, проводится, тем более толстым биотипом мы имеем право оперировать. Вот моделирование сосочков закончено. Мы приступаем к ушиванию. Для того, чтобы ушить международные сосочки, сначала я вам рекомендую зафиксировать перемещенный соединительную ткань, которая была с грибневой части, перемещена вестибулярно, просто зафиксировать ее аппроксимальными узловыми швами. каждой поверхности максимально вы фиксируете сам соединительный каннел лоскут. И только после этого мы будем укладывать с вами сосочки. Здесь можно, например, выполнить обвивной п-образный шов. Вокруг зуба, чтобы поплотнее прижать. Слизистый костичный в новом положения. Создавая тем самым объем прикрепленной десны вестибулярно. Без дополнительных пластических материалов. Вот этот шов позволил нам очень хорошо с двух сторон прижать новое положение положении с листым костичным волоску, чтобы наш зуб не потерял, да, тоже поддержку и межзубные сосочки. Препарирование преимплантной зоны позволяет малоинвазивной техникой, да, вот этот вот хвост бобра, который моделируется во время препарирования следственного костичных ложкой, тут позволит нам создать и межзубные сосочки, увеличить объем прикрепленной десны, минимальные инвазивными вмешательствами. сроки капитализации заживления после такого вмешательства две недели. И через две недели можно приступать к зубопротезированию. И теперь мы должны с вами зафиксировать вот эти вот вновь смоделированные межзубные сосочки крестообразными, п-образными швами. Если этого недостаточно и сосочек в каком-то клиническом случае у вас не укладывается вот в это межимплантное, междентальное пространство, то тогда можно прибегнуть к еще направляющему простому узловому шву. Вот обратите внимание, как только я наложила этот шов, сразу произошло перемещение сосочка в межзубное пространство. В данной ситуации не требуется дополнительного узла Посмотрим, как у нас получится. Следующего формирователя десневый манжеты. выколы иглы рекомендуется выполнять прямо вокруг основания будущего сосочка межзубного. Таким же образом мы производим вколовы, колыглы вокруг основания будущего сосочка на нёмной поверхности, начинаем его тягивать. Возможно, потребуется нам в помощь еще. И между один шов. Можно втянуть? Нет, не вложился у нас сосочек. Мы его еще подтянем. Еще одним швом максимально. Мешательство можно считать оконченным. Мы сейчас с вами выполним. Одиночный петлевидный шов, этот шов используется в пародонтологии обычно для того, чтобы направить заживление тканей в определенном положении. Делается небный вкол, выводится на вестибулярную поверхность. Делается прокол с листиком волоску лоскута. Первый ну, удалим свой волоску. Не нужен. вы делаете лоскать, и не прокалывая выводится на небную поверхность и утягивается вот таким вот образом снимается через 10-14 дней или пациент приступает к выпротестированию